Добрый день, коллеги! Завершаем второй день инста-вебинара. Поговорим о целях видеомаркетинга. Первое. Повышение узнаваемости бренда. Размещение рекламных роликов позволит постоянно быть на виду у потенциального клиента. Второе. Повышение доверия потребителей к вашей компании. Для этого видео должно представлять ценность для зрителя. Третье. Увеличение продаж. С помощью видео можно сообщать покупателям о скидках и акциях и знакомить их с товаром. И, наконец, четвертое – увеличение охвата целевой аудитории. Завтра мы узнаем о разновидностях и главных ошибках в видеомаркетинге. Подписывайтесь на наш аккаунт, ставьте лайки и делитесь нашим контентом с друзьями и коллегами.